Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. 27 мая с Terra Luna произойдут какие-то большие вещи. Мы видим, что цена Теры уже начинает на это реагировать. Также сегодня я тебе дам два обновления от Доквона и генерального директора Binance касаемо Terra Luna и UST. Если ты впервые на этом канале и тебя интересует тема криптовалюты, в частности Terra Luna, почему бы не подписаться и не поставить лайк? Здесь мы каждый день говорим о криптовалюте. Большое спасибо за твою поддержку. Начнем с того, что на графике цена Терра Луны переживает несколько бычьих моментов, а все потому, что трейдеры ожидают 27 мая 2022 года. Почему эта дата так важна для Терра Луны? У меня есть большое обновление по поводу голосования за план спасения Терра Луны. Некоторые называют этот план превращением Тералуны Луны 1.0 в Терра Луна 2.0, по аналогии с Ethereum Classic. Чтобы этот план был принят, за него должны проголосовать 175 миллионов раз. На данный момент это почти 150 миллионов. Некоторым это не нравится, но реальность в том, что кажется, принятие этого плана неизбежно. И нас таки ожидает Terra Luna 2.0. И 27 мая мы об этом узнаем наверняка. Большинство крупных разработчиков экосистемы Terra Luna голосуют за форк, Snapshot и ардроп Terra Luna 2.0. Это очень важно для всех холдеров Terra. Кроме этого, генеральный директор Binance выступил с обновлением по ситуации Terra Luna и UST у себя в блоге. В этой статье он поделился более глубокими соображениями, в том числе и ответом на вопрос, почему Binance возобновил торговлю Terra Luna, несмотря на ее коллапс. Он также объяснил, почему попытка сохранить паритет USD и доллара США потерпела крах. По его словам, команда Terra слишком промедлила с использованием своих резервов для сохранения этого паритета. Весь этот инцидент мог бы и не случиться, если бы Терра использовала свои резервы при падении USD до 5%. Но когда монета потеряла 99%. 9% стоимости, использование 3 миллиардов долларов резерва, конечно же, не помогло. Генеральный директор Бинанса имеет в виду, что у Тера были большие шансы спасти свои проекты, если бы они начали использовать свои резервы вовремя, когда USD упал до 90 центов. Это бы удержало USD от перехода в спираль смерти, а множество USD-депозитов не было бы продано в Анкоре. К сожалению, они начали использовать свои резервы слишком поздно, когда волна паники заставила людей буквально миллиардами выводить капитал стала извести Терра Луны. Это очень критический и болезненный урок для Терра Луны, который должны принять во внимание остальные криптовалютные проекты. Но вернемся к 27 мая 2022 года. Это важная дата, которая определит все будущее Тералуны. Луны. Скорее всего, в этот день форк Терра Луны станет неизбежен по результатам голосования. И многие инвесторы верят в это, судя по тому, что цена Луны начала расти и за сегодня выросла в два раза. Я читал комментарии в в прошлом видео о Terra Luna я нашел несколько вопросов о том, кто же получит токены после форка и ардропа Луна 2.0. Что ж, я нашел ответ на этот вопрос. Во-первых, в аирдропе будут участвовать холдеры, которые держали луну до коллапса UST и Тара Луны. Они получат 35% всех токенов, которые будут выделены для аирдропа. До коллапса, по словам Доквона, это до 7 мая 2022 года. То есть, если ты держал токены Луна или UST до 7 мая 2022 года, ты получишь токены Луна 2.0. Интересно то, как будут раздавать эти токены. Для кошельков с балансом менее 10 тысяч токенов Луна, Луны новую Луну 2.0 раздадут так. 30% всего количества с самого начала. Затем перерыв в полгода, после чего начнется раздача оставшихся 70% токенов на протяжении двух лет. Также Airdrop получат холдеры UST, которые также держали монеты UST до 7 мая 2022 года. На их долю выпадет 10% от выделенных на Airdrop токенов LUNA 2.0, которые, кстати, уже называют LUNA Classic, по аналогии с Ethereum Classic. Люди, которые покупали Terra, LUNA UST после коллапса или во время коллапса наверняка уже напряглись. Не переживайте, вам тоже достанется. Инвесторы, которые покупали и холдили токены Луна после атаки, получат 10% процентов от всего аирдропа, а холдеры USD, которые купили его после атаки, получат 15% процентов токенов Луна 2.0. При этом сам USD перестанет существовать. Снэпшот холдеров, которые держали Луну и UST до атаки, заденет пользователей до 7 мая 2022 года. Снэпшот холдеров, которые купили Луну и UST после атаки, заденет пользователей до 27 мая 2022 года. Собственно, поэтому курс и растет. Люди в преддверии 27 мая покупают Луну, чтобы получить Луну Classic. Тех, кто купил Луну после 27 мая, Airdrop уже не заденет. Закономерный вопрос, который возникает, а не случится ли распродажа ток, Луна 1.0 27 мая 2022 года. Я думаю, что как только случится снапшот и ардроп новых токенов Луна 2.0, мы обязательно увидим падение цены Луна 1.0. Мы видели что-то подобное с Ripple XRP в день снапшота Flares Spark, если ты помнишь. Но сейчас я буду держать свои Луны, чтобы получить Луна Classic. Затем продам первую версию токенов, если такая возможность вообще будет. Это мой план. Надеюсь, что это позволит мне компенсировать хотя бы часть своих потерь от кола. Луны. А расскажи, что ты будешь делать со своими токенами Луна 1.0 и Луна 2.0 в комментариях. Какой твой план? Мне будет интересно почитать. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого.